Вот он, наш мертвец, который не желает заводиться. Проверим массу. Нормально есть. Хоть пока стоит, не ест. Все, аккумулятор поставили. Ну, тепло. Посмотрим, как придется. Заведется ли вообще. Минус пять у нас натов. Сморозов, маль, залитый. Пробуем господ, Крутим. У меня там даже не схватывает. Он залитый наглухо. Ну, я сегодня получил завелся, бы. Ну, один стартер у меня так уже загорел. Поэтому. Дорогой удовольствие. Пробуем третий раз. Нет, мне ну, только жрать стартов. Плохо. Аккумулятор сейчас пора чем-то отдыхает. Нет компрессии, и все. Хоть тепло, хоть не тепло. Четвертая попытка. Аккумулятор угу. заряжен. Сейчас должен завестись. Масло не густое, крути нормально. Газ положим. Нет. Не это самое. На <смех> видео затягивается. Ну, зимой один раз я его 8 часов заводил. Обревал, свечи выкручивал, чистил, прокаливал. Ставил их, заливал и так по кругу. Прикуривал, заряжал. Я в итоге бензин даже упал потом. А вроде масла литра так на два прибавился. Ну, то есть что-бензин. Не знаю, какая попытка. Господ. Господ, мерз, мерз, мерз. Пойдем посмотрим. Непривычно после грации в вибрации. Прям очень сильная. Все, зайди. Всем пока.